Привет, хочу рассказать тебе о сервере Revenge RP. На сервере тебя ожидает увлекательное развитие твоего персонажа. От создания до выбора деятельности. Никаких ограничений. На нашем сервере ты точно найдешь то, что так долго искал. Мы ничего не обошли стороной. Для каждой профессии своя система. Большой автопарк, кастомизация персонажа. Все это и многое другое тебя ждет на Revenge RP. А по промокоду в описании ты сможешь залатать приятный бонус. IP и прочая информация находится в описании. Ебать, Гондон, с шляпой, ебаный, давай до свидания, на. Скоро будет честно, ты бы Ребят, как рыбу ловить? Слышишь? Слышишь, иди сюда, э, без там далеко не терять, а то если мэр появится, мы там войнушки-войнушки собираемся делать. Как рыбу ловить? Если интересуют наркотики? Мужчина, я вижу... Как я рыбу ловить чувствую, за рыбака? Наркоман. Как рыбу ловить, спрашиваю. А, как рыбу ловить за рыбак? Ну это я не знаю, это на с детства с отцом, с дедом на рыбалку есть да. Стану-ка я донатным админом. Как думаете, меня захотят слить или нет? Так, ладно, придем туда под видом того полицейского, который не в курсе, что Привет. там происходит. У меня есть идея. А, точка прицела у меня типа показывается вот здесь. Но чтобы попасть, мне надо куда-то вот ловить вот в этой зоне челика. И как-то еще стараться ближе в голову наводиться. Немного неудобно, на Амбреле можно было или на Васте, кажется, регулировать камеру от третьего лица. А тут нет. Большая просьба для того, чтобы упростить чуть-чуть сделать его удобным. Добавьте регулировку, как на тех серваках. Это несложно. Вот, видите, я даже физганом чуть-чуть прицеливаюсь, прежде чем взять. Че, обалдел? Это что такое? Камера. Камера, мэр Зачем попросил расставить. Как? Мэр попросил камеру поставить. Прямо около нашего дома, вот чисто, чтобы он стоял, смотрела на вход. Ну, она на вас не смотрит, тем более вот так вот за дверью вас не видно. Так что а нравится. вы немножко туда-то... Мэр, это не то в городе. Ошибаетесь маленько. Ну не мэр, а правительство, какая разница. Или мэр, по-твоему, не власть города. У меня было огромное количество роликов, когда этот байт работал стопроцентно, и этот случай не исключение. Вы просто стоите на месте и ничего особо не делаете, как тут же вокруг вас собираются куча микробандитов, которые хотят вас ограбить. Готово, нахуй. Полицейский, администрация, работорговец, РО. Да ты отыграл РП, да? Я так понимаю. Фир РП у тебя. Фир РП? Когнитивная. Когда она была? Ну когда ты оружие достал на вооруженного чела. Да, Ой, я сделал. Мы тебе лицом к цене оставили. Ты на вооруженного чела оружие достал, молодец. У Нас было двое. Само собой я могу достать на тебя оружие. Нет, я вооруженный человек. Ты должен бояться этого в упор ко я мне подходить с оружием. И что? У нас фир РП на нас работает. Я с оружием уже стою, я готов к этому. А ты нет. Ты берешь с нихера, достаешь оружие. Удачи. Курсе, что он так и не работает. У тебя фер от одного человека. На нас тут двое. Двух месте наставляя на тебя оружие, вполне можно тебе ставить лицом в стене. А меня, кстати, убил какой-то челик из них. Вот, он уже увидел оружие в действии Увидел то, что его челик отлетел Но это ему не помешало никак ствол достать Но одного я точно могу забрать с собой А пауэргейминг есть, такое правило, нет? Ну и зачем? Фри дамаг, Дебил, только что уже при мне кого-то ударил на демке это все есть. Вот я поражаюсь тому, насколько бывают люди слепые. Это вот им, а, ну, написано же, причина, за что ты забанил челика. Они спрашивают, за что, гражданский. У моего друга нефир РП ничего не было. Товарищ его банит. О, по собственной ЖБ. Да, товарищ? Давай в круг, в круг. Какое, Запрыгивай. Какое РП действие. Заходи в круг. Заходи так, в круг. Давай ты вот так я лучше понял. постоишь. Мне не нравится, что с оружием, Нет, что с оружием. Но я стоит. могу его убрать. Заходи Минутка в круг. Минутка оправдания администратора, почему он меня все-таки сразу же зафризил в самом начале разборки. Я им показался челиком, который идет намеренно сливать привилегию, которую я только что купил за донат. Всему причиной промокод в честь открытия третьего сервака Меджика, который дает тебе 1000 рублей, за которые ты можешь купить не самую дешевую админку, благодаря ценам. Очевидно, появилась куча болванов, которые решили. Заобузить этот промокод, накупить себе админок и ходить сливать всех направо и налево, раскидывая баны, якобы это вот челик нарушил и я его забанил. Не самый лучший маркетинговый ход с этим промокодом, но не мне судите, и не в этом тем более ролике. В общем админ меня принял за какого-то очередного сливщика, потому что у меня суммарно онлайн на этом серваке составлял около 40 минут, тем более у меня была не самая низкая админка. Не, пусть, пусть пишет, а то какой-то А Раз меня, я оружие да, даже уберу. Жалую тебя, что с твоей жалобру Я убиваю его, ну, то есть... Я. Нарушаю эфир рп, он получается Как вот. я нарушаю эфир рп? И после Вы этого на не тэпп от моего друга Ты спектейтил хотя за моим другом? Ты спектайтил за моим другом? Ты к нему не тэппался, ты за него типа спектайтил, Чтобы у него не было рп-ситуации Он только что умер, чем мне к нему тэппаться? Ну хорошо, ладно, с этим я не буду спориться А что ты мне, настакать нарушение ну, получается... этим хотел, да? пиздец серьезно нет не хотел просто в смысле спросить. не хотел ты вот. да, думал то что я скажу просто, нет, тихо, не я я приб... я что нет не спектатил и что рассказываешь ты уже достаточно рассказал слышишь нет не слышу может разбирать да что нас админ слушай а ты меня убил да разбор своих же был него А, все хорошо тогда вопросов нет так у тебя тоже РП. То, ты же меня убил все. В ДС. что я понял понял почему у меня РП? объяснишь ты увидел, как я убил твоего друга только что, и ты только после этого оружие достал. Молодец. Нет, у меня было оружие до этого у тебя за спиной. Я стоял с оружием у тебя за спиной все это время. Ты просто Микро не видел. нормально заработал? Да, сейчас нормально. Да, сейчас чекну да. демку и посмотрим. Если нет, то А окей. ты как мог увидеть-то? Вот, чтобы чекать, то, что я был у него за спиной с оружием. Почему он не встал тогда к стене, то что его два человека угрожало? администрации ты достал оружие после того, как я убил твоего друга. Нет. Чего? Нет. Только что демку посмотрел. Заморожено пока. Не я нельзя. взял ствол. Тогда, когда я уже друг убил мой чела. начинает ставить тебя к стене. Нет. Нет. Нет. Нет. Не было так. Хорошо. Покажи демку. Второй обман хочешь? Покажи демку. он и Я вопрос тебе задаю. Ты второй Но обман хочешь? От какого хочешь? лица ты играешь? Да не важно, от кого я лица играю. Ты второй обман хочешь? Ты угрожаешь мне? Я у тебя вопрос, как бы, задаю тебе. Допустим, не хочу. Ну, вот тогда согласись с первым обманом и иди гуляй дальше. Нет. Что нет? Не буду соглашаться ну, значит, у тебя будет обман. второй обман. И так не было чего, у меня второй обман. Ну, потому моменте. что ты мне первый раз сказал неправду, я посмотрел по демке и понял это. Теперь ты мне ты говоришь не... об этом второй раз. Я сейчас могу опять демку открыть Подожди, и откли... пересмотреть момент. Но, типа, ты мне настакать хотел нарушения, почему я так не могу делать? Я не хотел тебя настакать на нарушения. На типа, да. вопрос. У шефа полиции ФРП от скольких человек, от одного, от двух. Ты убил моего друга сразу, я стоял у тебя за спиной с оружием. Нет, нет. Что обман, обман, да. обман. Всё. Второй обман да, да. зашибись. Сказываешь. У шефа не расширенный ФРП. Да, но прикол вот. в том что я стоял с оружием. С оружием. Вот, нет, не Покажи правда. Вот, если чтобы он решил. Прикол Кто в том то, что, что я тебе сейчас расскажу. Увижу. Вот, я тебе сейчас расскажу. Я стою с оружием постоянно. Челу приспичило достать ствол на меня, начать угрожать. Я его убиваю тут же. И только после этого этот чел достает оружие. И меня убивает. Вот а и а все. Вот, ладно, человек утверждает просто то, что а ты достала еще один обман? уже ты после этого. Ты мне стакаешь три обмана в одной ситуации. Имею право, ты пиздишь, ты пиздишь. Ты пиздишь. Она не говоришь? стакается просто. Смотри, а она не стакается, не но, Или микро? но бан выдается больше. Смотри, минималка час, максималка четыре дня. Понял, понял, хорошо. Сейчас Нет, зависит ну, от того, сколько раз ты пытался обмануть и как это по решению отмечать. Ну на это настойчиво утверждает. Вот я пересматриваю демку уже во второй раз. Ко мне подбегает с оружием только один человек. Я его убиваю, только потом ты достаешь ствол. Это прям видно момент, где я достаю оружие. Прям, прям достаю... видно момент, где ты уже достал оружие, когда я убил твоего друга. Где я уже стою с оружием. Правильно понимаю? Или где я момент достающего меня оружие? Ты достал оружие после того, как я убил твоего друга. Ну подожди, момент, какой у тебя на демке. Ты что, не понимаешь? Что И я тебе говорю? Сдаю. Что ты не понимаешь, что я тебе говорю Ты русского языка не вопрос. знаешь На какой тебе вопрос ответить Почему? Я тебе уже ответил на все вопросы, на которые только можно ответить На демке видно, что после того, как я убил твоего друга Ты только тогда взялся за оружие Ну, смотри Демку можно посмотреть просто, где я вижу что-то. Без проблем а, Хорошо, давай тогда так условимся Я покажу демку, если там видно Могу то, то что я поделиться? говорю Вот, то а ну, У него 4 дня не бан стол. Мы с тобой не в один момент Замолчи, пожалуйста Замолчи, пожалуйста Чё, говоришь? Если у меня сейчас на демке это подтвердится, то давай ему 4 бана. О, это 4 дня бана. Тут. Видишь, он уже понял, что он пиздит. Боже пиздец, какие же лицемеры у меня в роликах попадаются. Благо эти не особо токсичные, хоть на этом спасибо. Как только ему показалось, что его могут записывать на видосик, он тут же начал думать. А может быть реально? Там мы не оба с оружием стоят. Ну и что вы думаете? Мы пошли с администратором в Дискорд. и показал ему демку от начала и до конца этой ситуации. И все, как бы обман администрации заработался. себе. Лечили. с оружием один из них всего лишь этот без оружия отлетает этот еще без оружия да да да и всем. достает все я понял да. понял одна, понял одна просьба не поли не говори ничего другим пожалуйста. не не не я понял вчера руина была жесткая садик да и я ж говорю я не думал что так получится что они спектакль будут за мной а, слушай ну подемки видно да потому что он убивает его друга Делает два шага назад, и только потом ты достаешь оружие Когда я с видно, тогда я признаю я. что делать уже? А уже все, толку Эй, от признания Толку от признания, ты обманул администратора Ну, пытался это сделать все. Первый готов, 4 дня бана Но так легко и непринужденно люди отлетают Здравствуйте Добрый день Вы что, мне сдаетесь? романтический плен так, директор ФБР может проверять людей даже без скачей, но для этого нужна адекватная причина Но эти адекватные причины мы, конечно же, будем создавать Ну или же как-то пытаться влиять на их создание Например, я буду оказываться просто в каких-то интересных местах, когда происходит какая-то перепалка, стычка Которая прямо требует людей, э от людей точнее, чтобы они встали лицом к стене За мной иди че? за мной иди я тебе говорю бля, бля, бля. Сука, сука, за мной иди ты чё ёбнулся сука. понятно как-то он резко тебя... узнал о том то что хотят там, не знаю, заковать или что-то еще. И сразу люди побежали. Причем это было молча. Ванчер. Изи. Спонсор? Изи, блять. Просто изичный чел получился. Спонсор ТП. Ку. У тебя феррерпэ. В чем у меня Не слушаешься приказов вооруженного человека. Почему ты свою жалобу разбираешь? А почему Почему ты свою жалобу разбираешь? И в чем у меня ферр п Спустя порядка 10 роликов, наверное, на меджике, я все-таки понял, что подобного рода игроки откровенно тупые. Это уже не догадки, а общеизвестный факт. А почему? А потому что он уже который раз спрашивает у меня, в чем у него Фир РП, хотя я ему до этого один раз коротко и ясно ответил. Я только что объяснил. Повтори у тебя микрофон. Ну и у тебя почему микрофон. Ты сюда Почему Фир ты своё ЖБ разбираешь? Фир РП у тебя в том, что Почему ты своё ЖБ разбираешь? Почему ты разбираешь своё ЖБ? Объясни сначала это. Понял. Неадекват тогда выдаю. 12 часов бана. Удачи. Какой не... Подожди, какой неадекват? Почему? Я у тебя спросил почему ты разбираешься Это вопрос, жалобы? не относящийся к жалобе. Удачи тебе. Ты его откровенно душишь. Ты плохой человек, Артур. Да, я его откровенно душу и не хочу, чтобы он играл конкретно со мной в этой сессии. Потому что он меня спрашивает, в чем у меня ФРРП. Я ему начинаю объяснять, и он тут же меня перебивает тучей вопросов о том, что я разбираю свою жалобу и просто не дает сказать мне ни слова. Зачем ты допросишь меня что-то тебе объяснить, если ты начинаешь себя так неадекватно видеть? Запомните, ребята, неадекватное поведение это не только когда ты бегаешь по админ-зоне, стреляешь во всех тэпнутых пулеметом и попутно поливаешь всех трехэтажным матом. Это поведение человека в общем, касаемо администратора на жалобе или же любого другого ее участника. Я тебя баню. Как? Подожди, стой. Я не буду ждать, оно мне Багди... не нужно. Ребят, кто может 12 часов выдавать, пожалуйста, помощь? Так вот, последний раз тебе объясню. Я тебе угрожал оружием, но ты не можно слушался. Я вот. Я Подписка. челу объясняю его нарушение, он спамит мне одно и то же, почему ты свою жалобу разбираешь. Неадекватное поведение, 12 часов, пожалуйста, выдай ему. Я... Есть разрешение на доклад. разбор своей жалобы в дискорде. Я уже у него Хорошо. Спрашивал. Так а поч ну, почему он мне не ответил? Я начал. у него... Ну, я, я у него спросил. Потому что ты спамишь одну и ту же ответил, хуйню в чат Я не намерен на такое говно так, отвечать. Ну, ответь. Ну просто, ну, просто ответь Тебе только что вопрос. ответили все, на этот вопрос. Говорить. Тебе три раза нужно? Типа, бог любит троицу, и ты тоже? Ну, у тебя микрофон плохой. Ну, так тебе ответил плохой, человек с микрофоном понимаю, получше. В чем проблема твоя? Ну, Дальше, все, я, я понял, я все. понял. Хорошо, тогда скажи, скажи, в чем у меня это самое... Фиррпэ. Я не буду тебе пятый раз объяснять одно и то же. Если ты глупый или глухой, не понимаешь, тут не мои проблемы. Удачи. Дай, пожалуйста, 12 часов, и я пойду. У тебя ли... а нет, только неадекват, больше ничего нет. Неадекват и РП. не хочу сраться с ними. Мне просто это сейчас неинтересно вообще. Я хочу нарушителей найти. Я их нахожу все. Я просто чилу говорю, у тебя ФРРП начинает спамить одну и ту же херню, как с ним общаться? Он спамит, вы слышали, почему ты свою жалобу разбираешь, почему ты разбираешь свою жалобу, как я ему отвечу, как он мне поймет, если он сам тараторит без остановки. Спасибо. Для тех, кто не понял, может у кого-то еще покажется, что этот микрофон хреновый, который вы сейчас слышите, я ему говорю, иди за мной, он никуда не идет, он просто ничего не делает, он молча зовет друзей, которые выбежали со мной стреляться. Молодцы. Проверка на нелегал, странные звуки. блять сюда на. хорош мне кажется ему не хватает еще 100 брони ну, правда ну это как-то несерьезно для джагерна вот 200 хп всего лишь и 100 брони как у всех Блядь, мы хотим а вас не спросить вас какая -то какая -то. как, как я вас зовут сколько стоит да. ваш мод что за оскорбление госсотрудники хочу, кто оскорблять? за что э? Да вы... Оск меня! госсотрудника, Оск госсотрудника, бей по нему дубинкой и арестовывай его, Оск госсотрудника. Что там у нас, э, дурачок на темном лорде, софт, следить. Телепортировать. Здорово. У тебя? Спасибо. Почему? На 20 минут. Не, я буду просто обосную. Почему? Но, НРП, ты провоцировал полицию оскорблениями. После того, как тебя завязали в наручники, ты побежал в наручниках по всему городу. При этом тебе угрожали оружием. Ты не слушался ни одного приказа, просто бегал по городу. Поэтому давай 20 минут и все. Вот он сказал обоснуй и почему и я выдам себе бан. Я думал то, что это самая будет легкая задача в моей жизни, но нет. Ему надо было поспорить. Чего еще можно было ожидать от Челика на донат профессии? Все-таки хоть само это явление не очень прикольное, типа профессии, которая обходят какие-то лимиты правил, но есть в этом и плюс. Некоторые Челики думают, что если у него там определенная какая-то крутая профессия, то ему вообще правила не писаны, он может делать все что угодно, фаниться, какую-то хуйню творить и так далее. Хорошо, Первое, нон-РП провокация. Я не вижу провокации в том, что ну как бы я их не провоцировал оскорблениями. Ну, по крайней мере, я этого не помню. Хорошо, даже если у меня нон-РП есть, то ферр точно нету, потому что у меня ферре от, дву... uh, от трех человек с оружием. То есть, если два на меня человека смотрят с оружием, Para. или один, я могу спокойно не подчиняться. Почитай правило профессии, пожалуйста. Я тебя понял. подавай себе 20 melodies. минут за ферре и нон-РП. Я жду. У меня 10 минут нон-РП. Давай позвоним, вышку. Давай. Я не против, давай позовем просто. Высшую администрацию, она разберется Я не против себя забанить, просто давай разберемся Я не против, чтобы ты себя забанил Я только за, выдавай себе 20 минут за эфир РП и нон РП Давай, чтобы разобрались администрации Я их позову сейчас Я, я уже выбор. разобрался, выдавай себе 20 минут а, Вот, у меня еще одна жалоба А можно у тебя спрошу кое-что? Смотри, вот А Ты сейчас разговариваешь написано, что... со мной Ты сейчас разговариваешь со мной Будешь куда-то отвлекаться? Я тебе припишу еще какое-нибудь нарушение. Хочешь? Хорошо, если зовут, хорошо. Твой брат, не откидывай его пока что. Если, у него там если нарушение... Если мне если, если зовут, тише, подожди. У него нарушение правил если зовут, если зовут, потом... У кого? зовут, если зовут, если у него. А, ну не удивительно. То есть voice да, мод. Э... Ну смотри, зовут, минут, минут. У него так, уже есть смотри, бана, потом э, админобус у него, кажется, тоже есть. Сейчас точно гляну, какой пункт. Какие Тогда он себе не выдает наказание. А, этот, что я хочу сказать? А почему что? у меня в правиле моей профессии не этот? Нет. Не уточняется по поводу общественных мест. Все равно, в любом случае, у меня аж по от двух или от трех. Так не уточняется. Хорошо, давайте я попробую Ты объяснить. Вот да. ты без наручников, Медролик ты боишься от трех месте. людей. Да. Ты без наручников боишься от трех людей, потому что ты можешь что-то им противопоставить. В наручниках что ты противопоставишь? Ничего. Поэтому тебе стоит бояться любого челика с оружием, когда ты в наручниках. Ну, там же не уточняется, почему ну, вы додумываете правила. Это если морал додумывает правила, это хорошо, да, это я понимаю, потому что супер админ, он может это сколько-нибудь делать, да. А почему ты да. додумываешь правила, я не знаю. Кто додумывает правила? Нет, если ты вот сейчас прям на ходу додумал правила, нет, это все правильно, как бы ты супер админ. Нет, это не это додумать, можно. это просто нужно головой немножко пошевелить мозгами, чего ты, кажется, не, не умеешь, к сожалению. Ну просто прикинуть немножко 2 плюс 2 там и понять, что в наручниках ты ничего не сделаешь, кроме как бегать по карте и все. Ну ладно. Блин. хорошо. Ну тогда рецепт мне выдавайте, все. Ну все. Ты тут нет. Ну и зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь, ебанат? Я тебя там вижу за углом. что ты стоишь прячешься, мужик? Мы можем тогда бесконечности стоять, типа. Что такое? Я написал. Можешь я меня? Страшно, ты меня не Да не мне не удыл. нужно тебя грабить. Подсади меня, вон туда на дверь и я залезть хочу. Давай, спасибо. Баната кусок, блять. Ну, зачем ты начал кидать мины, блять? Ну совсем придурок, сука. Да, идиот, ну вот. Э, а, ну да, драга. А зачем? Сонрейда сказал. Все в порядке. А вот вам, ребята, наглядный пример безмозглого кретина, который зашел на открытие сервака, купил себе доната и начинает сливать его. Бегает мины, кидает НЛР, нарушает, какую-то хуйню творит, дальше будет еще прикольнее. Ничего, ничего. Ну, блять, что ты делаешь, ебанаток, Готов, готов один. Сейчас, погодь, погодь, погодь. Еще один есть, заебись. С булеткой надо убить. Хорош. Я на себя весь огонь взял. Вот, типа нахуя он это делает? Вот мне интересно, что он этим хочет добиться, блядь. Привет. У тебя НЛР, ФРРРП и НонРП. И при дамаг. Ага, понятно. Ребят, перебаньте Мейбек. этого долбоёба на... Сколько-то там на перму, я не знаю. Он сливает просто аккаунт. Чел себе взял Дон привилегию. Кто, да, да, да. Ну, вот этот ебанат, он... Миракл. Э, он, короче, бегает, э, раскидывает сленки, непонятно зачем, дамажит ими людей. Потом, когда его убивают, он приходит обратно на то же самое место, делает то же самое. Сейчас он забежал, непонятно зачем, после смерти опять в то же самое место, где рейд проводится. И начинает стреляться с левым типом в хате, которая к нему никак так, не относится. Кинуть, вот. а Потом я его сейчас сюда тэпнул, я ему говорю про его нарушение, он попытался меня забанить. Мне написало об этом. А, Да. Ну, ебанат, я же говорю. Ой, ну я прям хорошо попадал по башке, ребят, да? Да, тут с деглом не вытащишь, потому что у челиков здесь по 300, бывает по 400 брони. В вооружении поэтому нужно что-то помощнее, типа СВДшки хотя бы. Вот с СВДшкой я уже могу что-то противопоставить Челику. Обычно такой плавный переход ко второй главе свидетельствует о том, то, что в ролике грядет что-то интересное. Ну, вообще-то да, иначе бы я не прикладывал к нему руку. Будет ли куча болванов, которые нарушили правила, и этого нельзя, оказывается, допускать? Тоже нет. А чё, гадайте сами. Я просто заметил, что в большинстве старых роликов я тупо прямо спойлерил, что будет с тем-то, с тем-то, чуть ли не в самом начале видео. Поэтому, ребята, гадайте, пишите в комментарии, либо просто смотрите внимательно ролик. Повышенная преступность нужно каждого быстренько позагонять домой. Зачем ты бегаешь как ненормально? Что ты делаешь? Боже, ну и хуйня, геймплей вот с такими профессиями, пиздец, Андрей его. Ну это же хуйня полная. Как, блять, э, ну вот. Как в меняемому человеку? Как вменяемому человеку контрить такие профи? Вот я его, ну, я поймать его просто вот так вот. В упор подойти я его не поймаю. И в смысле, я могу с я устраиваться пришел. Не дома вкачать. Но только так его ловить. Только на неожиданности какой-то вот э, в крысу ловить и все. Другого варианта не дано. Только так ты кого-то можешь тут с, таким, э, с такими статами на профе поймать. Больше никак. РП-стена. Как я скучал по этому. Это уже реально мемом должно стать. Обязано просто, ребят. РП-стена. Придумайте кучу мемов с РП-стеной. Умоляю вас. Во, э, война миров Z, например, когда толпа зомби лезет через какую-то огромную стену, потом какой-то чел приходит с тулганом, хуярит надпись РП-стена, никто перелезть не может, блядь, ну, это же охуенно, это охуенно. Я жду, пока примут GB. В общем, это время я бегал и ждал, пока мою жалобу примут. Ожидание длилось около 3 минут, и за это время я успел найти еще одного нарушителя а именно ГЛ-Куратор Плюс. Честно, не особо разбираюсь в их иерархии, но кажется, по названию это какой-то ГЛ-куратор жесткий тип, донатный сын маминой подруги. В общем, как-то так. О, Самуэля, привет. Чуть -чуть. Остановись. Okay, остановись. Б... Блять, Сабель. Да-да. Остановись, остановись, тебя говорю. Ты что не Остановись, тебе говорю, что ты делаешь. С Челиком, который просто с нихера начал по мне стрелять в первой ситуации, особо ничего интересного он косил под дурачка, говорит, там у меня с памятью проблемы, пью таблетки и так далее. Поэтому он затягивал жалобу как только можно. Я это вам объясню вкратце, чтобы не занимать просто так хронометраж. Я с горем пополам показываю уже все-таки администратору демку, он там кое-как увидел уже нормально нарушение фридамага. и потом начинается демагогия от дурачка, который это правило нарушил. Так, хорошо, я сейчас звоню этого молодого человека. Лет, мол. Это можешь мне по-братски, получается, тэпнуть, откуда взял? Мне парням сказать, что меня короче, это, ты в дам... Демка пишется. <смех> Можешь вот, вообще? У тебя? Это вообще... Нет, не это я общаю. Вообще... Это. Да блять, ты успокойся, можно я скажу? Хули ты приближаешь? У тебя тоже тогда на нарушение, ты приближаешься, ты... правильно, правильно. А админа отправлять? Часто придумываешь. <Станкнут> да, я тут я сказали, не такой. Я без папы Упоминание родных. Блять, это как бы знаешь. Я говорю, наверное, это рассуждение, ты же ранимый. Ты не умеешь рассуждать? Умею, почему? Докажи мне, докажи. Рассуждения основываются на опыте, который откладывается в памяти, а у ТБЕ яснею проблемы. Ну, почему я не могу рассуждать? Читай выше. Ну, дальше. Поговоришь, С тобой, что ли? Нет. О чем Дальше. говорить? А, ну то есть сливаешь. Не ну, тот собеседник. Все. Нет. Смотрите, все хватит, но ну, не разбери что делать. Смотрите, у ну, вас ну неадекват, но оскорбление. В смысле? И а фридеждж. Неадекват. А где неадекват? Я перепутал. То есть оскорбление мошки? и фридэмидж. Я вас... Подожди, а ты на 40 помнишь, нет? Ты мне мою выполнишь? Он скидывает mm? шутки, а, нет, нет, я не могу. Я не шутил, я рассуждал. Ты чем слушаешь вообще? дюмайер? Безплатно. И ты Ну тогда попробуй... увеличился есть. на ОСАР. Что... Окей. Okay. Okay. Да, я, я на максималку удалил, которым невозможно. Все хорошо. А, смотри, скажи, пожалуйста, почему, если рассуждение, то есть, он сказал, что он раненый. Нельзя упоминать родных в, в, в любых случаях. Ну, ты выполнил главное мою просьбу. Все, все, все, я не буду с вами везде. обсуждать и затягивать время. Жалобы. Я и я так не выполнил. Жалобы, 15 минут идет. Демагогия без смысла. Нет, не могу. Ебать этот кондом Давай до свидания, Ах хах. Так я Ой. Ебашь его. Ну, мне нужно повыше администрацию позвать. ЖБ на Сэмюэля. Ну так вот, срыгнув что то напоследок в ГС-чат и ливнув сервака, болванчик на бандите ушел. После этого я в чате прошу Сэмюэля, чтобы он тэпнулся и разобрался, касаемо своего нарушения. Так вот, он прилетел буквально на несколько секунд, чтобы написать, мол, зови админа, нету админа, нету разборок и съебался. Формально он забил хуй на то, что он нарушил правила и проигнорил it. Это в который раз уже подтверждает мою теорию о том, что донатный ебанаты на мэджике абсолютно не знают правил и не хотят их соблюдать берут кучу доната чисто по фану чтобы нарушать правила а также покрывать нарушения друзей но поподробнее об этом немного потом Блядь, ну, я тебе угрожал оружием и сказал вас ты не слушал админа нет и бежал с бомбой сейчас вернется ага. админа нет подавай же б Тут шеф полиции, мужики, гасите его. Нормально, нет? Кто быстрее ответил? Блять, придумал, сука, песа не было. Мужики, мужики, мужики. Мужики, я вам принес этого, этого. Пленника, пленника. Зачем? Я, короче, отдаю победу ему. Это как... Это не... Ребят, на юзера всем тут до пизды. В моем случае реально проще взять админку и наказать челиков. В этой части я уже начинаю выписывать вполне себе обоснованные 10-минутные баны. О боже, какой я негодяй. На целых 10 минут наказал дебилов за их нарушения. Увы и ах, у меня другого выхода не было, кроме как взять в шопе донатную админку с самым высоким рангом и начать выписывать наказание самому. Просто я порядком заебался, бегать на серваке и терпеть попутно нарушения от первого, второго, третьего, четвертого и так далее. Юзер не может забанить сам игрока, потому что у него нету админ прав. Юзер может подать Жалобу, но на юзера забьют хуй, особенно если в его сторону нарушил правила ГЛ-куратор. ГЛ-куратору тем более Рубинова поебать. А о чем может быть вообще речь? Когда этот ГЛ-куратор нарушил одно банальное правило, наказание за которое составляет всего лишь 10 минут. Он пришел на эту админ зону, рассказывает 10 секунд о том, что зови мол админа. А как я, по-твоему, юзерам оказался в админ зоне, как не через жалобу? Так вот, нарушительно ГЛ-кураторе просто прилетел на пару сообщений: на отъебись что-то написал и убежал по своим делам. Но все в корне меняется когда ты наказываешь его друга. Тогда он становится примерным администратором, который якобы соблюдает правила. Объяснение, за что я наказал его друга, немного впереди. Поэтому смотрите ролик, я буду это объяснять без каких-то стоп-кадров. Мужик, тебе нельзя с, с гантелькой бегать с этим. Ну, по, по улице. Это оружие. Это... У тебя номер П будет, если ты дослушаешь его. О, сэр. О. Ну, понятно. Только его коснулось, он тут же начал отменить. На но... вас поступила жалоба, мол, вы забанили просто так. Неправда. Объяснитесь. Я забанил за РДМ. Меня привел в наручниках какой-то челик, который нарушил ФРРП, завязав меня в наручнике. Он меня просто молча убил, и все. Гал, типа, им заложник не нужно. ну. но как бы не он меня брал, так чтобы Так он мог убивать. быть маньяком. А он был маньяком? Спойлер, он не был маньяком, это просто универсальная отмазка, чтобы прикрыть своего друга. Вдруг он был маньяком. То есть вы не разобравшись, забанили его? Но ответ на вопрос, он Он маньяком был, ответ на вопрос. Возможно. Но тогда у него будет еще и нон РП. Потому что маньяк не может сотрудничать с кем-то напрямую. Его просили его от и вписать в дверь, и ты с ним тоже жил. Какой с ним РП, если он нарушает правила? Он меня увидел и убил сразу и все. И что? Ну, в смысле, и что? Он тебя убил, и ты его забанил. Как видишь? Ясно. Я могу разбирать свои ЖБ. У меня есть разрешение. Можешь написать о маралу, спросить. Разрешение на это есть. Как вы думаете, он что-нибудь кому-нибудь написал? Ну, конечно же, нет. Оно ему нахуй не нужно. Ему нужно было просто по-быстрому прикрыться его знакомого, с которым они знакомы полчаса. Слышишь, нет? И Ю. Напиши аморалу, пусть зайдет. Чуть подожди. И у тебя еще фиррерпэ. И я, я в нахуй. Да заткни. Как бы вот вам на лицо покрывательство Друга. Можете не сомневаться, друга он, конечно же, разбанит. Увы. Но я ему сказал, типа, проверь, спроси аморала, у меня есть разрешение на то, чтобы разбирать свои жалобы. Оно ему не нужно было, ему нужно было просто забанить того, кто тронул его друга. Вот так. Вы говорите, что тут снимать нечего, и Дарк РП приелся. С каждым разом все, люди более конченые и кончены. О чем речь? Ждем, пока зайдет на третий сервак, где кажется аморала есть. Потому что я ему дозвониться не могу, к сожалению. Это единственный человек, который сейчас мне может помочь. У меня есть вопрос. такой... А ты на первом серваке еще что-то имеешь? СТ-админку. То есть выносить решение можешь, да? Конечно, админабузы выносить решение без проблем. Ага. Также наборка, а, я считаю, давай все. я в Дискорд перейду с тобой. Т да, давай, на первый заходим, я пока в Дискорде объясню. Я, короче, зашел на первый сервак... А Увидел у некоторых людей нарушения, долго-долго звал админов, кое-как ЖБ приняли, но в конце жалобы, оказывается, они не могут выписывать наказание там каким-то конкретным челиком, кто выше них. Вот, была ЖБ на Самуэле, он тэпнулся, я ему рассказывал, вот у тебя тут-то-тут-то РП был, он говорит, админа нету, зови админа, а админ только в этот момент отошел ненадолго, ну думаю, ладно, окей. А, получается так, я потом уже задолбался ждать банально, пока ЖБ примут, потому что ее ну, никто вообще не принимал. Я беру самую-самую высокую админку в донате и а, буквально... а, админка, которая. А, да, и всего лишь троих человек я наказываю одного за РДМ, другого за феррерп и другого тоже за RDM. Челика, которого я наказал за РДМ одного из них, был, видимо, другом как раз Самуэля. Самуэль, вот. который просто самолет Или который я не Самуэль Вот этот вот второй ГЛ-куратор uh -huh. Так вот а, Суть в том, то, что Меня челик, который нарушил ферр-РП когда я стоял с оружием в руках Подбегает, заковывает в наручники И несет к ним в квартиру Только меня заносят в квартиру и говорят Я вам заложника принес И меня берет челик, друг Самуэля Убивает потом, И потом только это? говорит, что им не нужен заложник да. Ну а смысл убивать, если не ты меня в заложники брал И не ты им распоряжаешься Ну по сути да Вот. Да да я, я, я выдаю им РДМ он играет за Кибермафию. Меня тэпает Самуэль тут же. Когда на него была жалоба, ему было абсолютно до пизды. Когда я писал, типа, тэпнитесь, разберите ЖБ кто-нибудь, ему тоже было до пизды. А тут его друга забанили на 10 минут, ты представляешь, какое вообще ну, непотребство. Блин, на целых 10 минут друга забанили. Да ужас вообще, просто пиздец. Меня, ну, четвертовать надо за это, считать. Так вот, он меня тэпает и говорит, вот, за что бан выдали, объяснитесь. Я говорю, он нарушил РДМ, убил меня без особой Причина, потому что он меня не брал в заложники, он не может распоряжаться моей жизнью. Потому что он по факту левый человек, который просто меня встретил. Ну а? там как минимум согласовать надо с человеком, который брал тебя в заложники. Если даже они хотели. Тебя а согласования не было. Мне только привели, сказали, вот заложника привел вам, меня убивают и все. А классно. Да, классно. Он говорит, а вдруг он был маньяком? Я говорю, ну тогда у него будет нон-РП, потому что он не может по правилам ни с кем сотрудничать, кроме других маньяков. А он живет с тобой, как я понял, в квартире. Он такой, ну в смысле, а то есть ты даже, говорит, не узнавал, он маньяк или нет? Я говорю, а он что, маньяком был? Возможно. Я говорю, ну... Вряд ли маньяк будет сидеть с кем-то на квартире и заниматься чем-то таким. Потом нельзя убивать при свидетелях, а он же маньяк, как он убьет при свидетелях? В общем, никакой он не маньяк, просто тупая попытка прикрыть его. Он говорит, ладно, я говорю, я, говорю, я могу разбирать свои жалобы, можешь поинтересоваться у другого админа, ник твой называю. Он говорит, хорошо, сейчас подожди, и дает мне, что там выходит, А, ААХ11. Он тебя все-таки одиннадцатый пункт выписал. Значит, сейчас буду с ним разбираться. За что дал человеку А 11 если у него есть доступ к разбору своих ЖБ. Да блядь, че сразу Ты не мне сказал? И и он он тебе сказал, когда? Что ты у меня спросил? Ну, такой веселенький переняк у нас. Такого и пиздануть не грех. Он что мне говорил ты, меня что меня про его нарушения и все. Нет, неправда. И чем же неправда? Тем, может, что у меня есть может, демка, где человек, показано, что я говорил знает. тебе написать о моралу, узнать о том, что у меня есть доступ к разбору ЖБ. Ты этим заниматься особо не хотел, ты просто прикрыл ты либо говорил своего. в тот момент, когда я отошел. Нет, ты мне ответил, угу, подожди, и после да, дал мне баны, все, ты не отходил. И я так понял, ты, друга, покрываешь своего. Ну вот, я отошел. Какого именно? Тарелков. У него РДМ. Купка, ты паника. играл за Кибермафи? Он Нет, был. я был за Кибермафи. Ну да, вот, надо. все. А что ты тогда его прикрыть пытался, типа, вдруг это маньяк? Ты же знал, что он не маньяк был. Ты же знал об этом. Что вдруг? Я тебя спросил, а он был маньяком? мне сказал, возможно. Ты точных сказал, ответов даже не сказал. Маньяк. Ты сказал, вдруг он маньяк Вдруг Да типа прикрыть его РДМ таким образом пытался. Я не говорил то, что он маньяк. В смысле? Ты сказал, вдруг он маньяк. Ты его таким образом пытался прикрыть. Ну, по сути, сейчас ты пытаешься говорить за него слова. Ну, типа, Ё". Ну, так, приходится, Если бывает, за людей договаривать, потому что они говорить не способны. Ну, это неправильно. Понимаешь? В смысле, не... ну, а это, можно это ты мне силу, будешь не про неправильно не и про не правильно седаются. рассказывать, когда вы особо со мной говорить ну, не да. хотели, там просто взяли молча мне бан выдали. Он закон, за, он за кибермафию был, да? Да, он был за кибермафию. Этот стоял, дурачок я, я, говорил о том, марта, что. Выглядел, а вдруг он был маньяком? Я говорю, ну был бы маньяком, был бы норб, потому что он сотрудничать не Чтобы может убивать при я, я хотел тебе тогда задать вопрос. Вот допустим, вот ты же видел, у меня четыре человека связано. Там, я не, с с не видел четырех человек. Я могу, возможно, даже тебе по поимена сейчас сказать. Ты кто там? Да, я прям каждого знаю, по-твоему, кого ты связал. Со всеми прям общаюсь. У нас форум связанных тарелков. пиздец. Я только зашел, мне выписывают пиздюлину. Мне кстати, привело чувак тебе. Ну так тем Причу более ты не, не имеешь права распоряжаться жизнью чужого заложника. Хотя давай со мной просто посмотри на демгу вот. Да, поехали. Ты видел, да, если, ну По сути, блин, ну, если бы я увидел но, сфера, по сути без причины тебя перед Ты не сопротивлялся. Плена, так скажу, ничего не но делал. Ну как бы не он меня. Брал, так он чтобы мог быть маньяком. А он был маньяком? Можешь Вы написать о моралу, спросить разрешение на это есть. Слышишь, не мог не услышать здесь. Он уже, видишь, что-то пишет в чат. Чел сидит надо мной ржет, что ли, а вроде супер админ. В чате. Хотя нет, можно. Он же тебя забанил а сам еще посмеялся. По сути, это второй, на СПН Это то есть разбор жалоб и выдача наказания по личным причинам. Без доказательств. Ну ты в этих правилах своде админских. Куда больше шаришь, чем я. Меня тут тупо. Ну, я увидел второй и восьмой пункт у него. То есть то, что он посмеялся над тобой и после того, как забанил тебя. Это неадекватное это поведение. АФК, так скажем, разборочка. И еще. восьмой пункт у него будет. Потому что он не уточнил. Потому что мне никто не написал. Я посмотрел дискорд. Абсолютно ни слова Там нету. А, слышно, не а, мне до сих пор никто том, не написал. Я спросить человека. Я вот даже сейчас могу открыть. Блять, неусловно нет, но там, бля, я не знаю, как он мог не услышать, что ты ему отчетливо и громко сказал, спроси. Три раза. Я не Я спрашиваю, почему у тебя в квартире четыре человека было завязано? Ну смотри, там викторина была добровольная, один из них участник. Была бесплатная викторина, и ты решил чисто всех этих людей, в заложников, взять, все верно? Нет, я убил данного. Человека, потому что, э, ну, мне менты не нужны в хате. Я не знаю, что будет дальше. Я как бы в а То есть, у тебя открытая хата? хата, человек заходит, в нее, ты просто берешь и шмаляешь его? Да, так и Мы было. Мы спокойно могли выбить дверь. Ты сам знаешь о функциональности сервера. Нет, там была полностью открытая дверь, там никто не выбивал ничего. Ну все, тебе можно еще на НРП прописать, по-хорошему. Ну, я ему выписал РДМ, но этот решил покрыть РДМ. Самуэль, я сейчас не понял Самуэль. То есть вчера повысился, только решил, ну тут же админки слетит. Что а за там уже я, я Не снять. понимаю, чего на Самуэле натерлись. Просто по сути сейчас он будет с... вообще за рандомного человека, которого знает, ну час от сил, если не меньше. По делу. Скоро ролик будет, честно, только скажи. А зачем Какой смеялся волос? Не надо вот этого. Когда так, забанил? Лиза заблес? Что бля? знаешь? Что? Без понятия. Не адекват, а вот я ему увидел трахнут. Увидел, что люди разбираются Хотел уточнить нарушения Может подкорректировать немного Оказалось мало. бы супер админ но не увидел Или человека, как ты на который там говорит, сказал что у него с разрешения Напомни мне разборок, И это сразу понятно На чья это манера говорит А, измененный голос? но ну это ладно, у многих бывает И просто я -то, заборе, я это... чего, и, то есть ты будешь предполагать Что я какой-нибудь Владимир Путин Что на заборе пишу? Я предполагаю, там несколько, так скажем, Сейчас вижу себе изменение голоса, возьму балончик с краской и начну. Молодец, писать. ты меня что душить начал? Ты вот пришел с тобой душить Ну, ты общаешься с людьми неправильно, поступаешь неправильно. Я что должен тебя по головке за это гладить? Рафлин бал. А, прикол в том, что я как бы говорю с ним, а ты начинаешь. А ты что каждому веришь, причем тут это? Хотя А я не против, вот чтобы он тут разговаривал. Я не против. А коту я. Бля, а Евка угарный, чел. Пять дня, да, 10 минуточек пан, И снятие с привилегии. Я Полностью до юзера? Занимается. Да, занимается. да. Три из трех варна получает, юзера все. Быстренько оформил.